Друзья, всем привет! С вами ваш друг Иван Вовк, вице-президент Академии Успех Вместе. И в этом коротком видео я хочу вам рассказать о абсолютно новой компании BSB Epic, которая только сейчас выходит на рынок. Компания BSB Epic США работает одновременно в 180 странах мира. Официальный старт США 15 января 2020 года. Россия, СНГ, Европа сейчас самое начало. Это самый актуальный бизнес по заработку в интернете для России и стран СНГ на сегодняшний день. Президент компании BestBeepic Каури Томпсон. Опыт успешной работы более 20 лет в индустрии бизнеса, здоровья и красоты. У компании самый денежный маркетинг-план на сегодняшний день. Новичок зарабатывает с первых дней в 15 раз больше, чем в других компаниях. Лидеры зарабатывают в 5 раз больше, чем в других компаниях. Лайфстайл-бонус – самый щедрый бонус в истории индустрии. У компании собственные фабрики, собственное производство. Они располагаются в штате Юта, США. Продукция компании – это клеточное питание. У компании 5 продуктов. LF8 дневная питательная смесь для взрослых, Acceler8 ночная питательная смесь для взрослых, Грейт Kids питательная смесь для детей, Regevan 8 сыворотка для клеточного питания кожи и гидрейт. Ионы коралловый кальций. Все продукты на процентов натуральный, без химии и без консервантов. Ионы коралловые кальций, гидрей. Это новинка, это последняя формула, это самая современная разработка. Этот продукт отличается от всех остальных аналогичных. Это то же самое, что запорожец и то же самое, что мерседес. Вот у нас это мерседес. Гидрейт очищает воду от хлора, органических соединений, поглощает тяжелые металлы, питает организм более 70 -ми ионными минералами, нейтрализует кислоту и подчелачивает PH организма. Увеличивает доставку всех питательных веществ и лекарств в клетке организма, выпускает миллиарды антиоксидантов, способствует выделению токсичных металлов из организма, помогает восполнить дефицит минеральных веществ в костях. Необходим для выполнения более 170 функций организма. Этот продукт необходим каждому человеку. Следующий продукт это дневная питательная смесь LF8. Это также на 100% натуральный продукт без химии и консервантов. Он даст вам общеукрепляющее действие, омолаживает организм на клеточном уровне, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает память. Дает отличное самочувствие, прекрасное настроение каждый день, дает защиту от стресса, умственного перенапряжения, мобилизует собственные силы организма, улучшает качество жизни любого человека. Это профилактика более 700 заболеваний. Это мощный источник энергии, жизненной силы и состояния здоровья. Состоит из более 20 лучших ингредиентов и витаминов. В него входят несколько питательных смесей. Это смесь суперадаптогенов, смесь натуральных энергетиков, смесь цельно-пищевых нутриентов и комплекс витаминов. Ночная питательная смесь Acceler8 включает в себя два продукта Acceler8 Sleep и Acceler8 Detox. Acceler8 Sleep дает здоровый сон для всего организма, отличное самочувствие, уменьшает стресс. Вы будете просыпаться по утрам свежим с отличным настроением и энергией. Ацеллер 8 Детокс – это естественное восстановление баланса организма, деликатная детоксикация и очищение, вывод токсинов, улучшает пищеварение, улучшает работу иммунной системы и нормализация веса. Это лучший ночной сон и нормализация веса без риска для здоровья. Состоит также из нескольких смесей. Ацеллер 8 Слип состоит из смеси для глубокого сна, смеси для устранения стресса, смеси для восстановления жизненных сил. Ацеллер-8 Detox состоит из смеси для пищеварительного баланса, смеси для нормализации веса, смеси пробиотиков, пребиотиков и энзимов. Вместе вот эти три продукта Гидрейт, lf 8 и ацелер 8 заменяют множество других продуктов. Заменяют 30-50 баночек различных бадов, лекарств, каких-то витаминов, травяных лекарств. Вместе эти продукты слав энергии, здоровья и пользы для нашего организма. Уникальность этих продуктов состоит в том, что входящие в их состав компоненты обладают огромным количеством полезных веществ и витаминов, действуют синергически, дополняя и усиливая действия друг друга, не вызывая привыкания и побочных эффектов. Следующий продукт ⁇ это детская питательная смесь Great Kids. Грейкис даст вашему ребенку ускоренное развитие физическое, умственное, эмоциональное, энергию, хорошее настроение, хороший сон, отменный аппетит, крепкое здоровье, здоровые дети это наше будущее. Также этот продукт могут использовать взрослые в качестве микроперекуса. Состоит из смеси цельно пищевых экстрактов овощей и фруктов, смеси для здоровой гидратации комплекса витаминов. Следующий продукт это сыворотка для кожи Реджеван 8 со стволовыми клетками ягод Годжи. Это самая современная разработка в области косметологии. Внешне он выравнивает кожу, разглаживает мимические и возрастные морщины, увеличивает эластичность кожи, делает кожу более гладкой, увлажняет, тонизирует кожу, оказывает лифтинг эффект, защищает кожу от солнца и покраснений, дает эффект отбеливания и высветления. Действует в самых глубоких слоях эпидермиса, восстанавливают поврежденные клетки. Это лучшее решение для безупречной кожи лица. Regevon 8 заменяет более 30 банок различных косметических средств. Это различные крема, пенки, тоники. Все это заменяет наш продукт. Это все лучшее из индустрии красоты, собранное в одном флаконе. Теперь давайте поговорим о том, за что платит компания BSB Epic. Компания BSB Epic платит за созданный товарооборот. Товарооборот измеряется в баллах CV. У компании BSB Epic несколько стартовых пакетов. Пакет Sample Pack, где идет пробник продукта LF8. Пакет Single Pack, где входит одна упаковка любого продукта. Пакет Leader Pack, который включает в себя Несколько продуктов, это может быть как один продукт, несколько упаковок, несколько упаковок или комбинация продуктов. Пакет Sample Pack стоит 25 долларов, дает 25 баллов. Пакет Single Pack стоит 50 долларов, дает 50 баллов. Пакет лидер Pack стоит 90 долларов, дает 70 баллов. Все эти пакеты имеют различную стоимость доставки. И если вы заказ делаете самый первый раз, то единоразово, еще берется 20 долларов за личный кабинет. Также эти пакеты отличаются бонусами, которые они дают и стоимостью продукции. Самый невыгодный пакет Sample Pack это самый дорогой продукт получается. И дает он всего лишь закрепление позиции. Пакет Single Pack дает основные бонусы, все включая бинарный бонус. Пакет Leader Pack дает продукт по минимальной цене. И дает все бонусы, включая лайфстайл бонус и бонус поколения. В компании 12 видов заработка. Компания выплачивает 80% сети от всего товара оборота. Такого нету нигде. Это максимальный процент выплаты в индустрии. И все это благодаря тому, что у компании международный интернет-магазин, который работает на 180 стран мира. Компании не нужно в каждом городе, в каждой стране содержать офисы, склады, печатать каталоги. Кучу персонала. За счет вот этого получается колоссальная экономия средств и сдержек, и компания может себе позволить выплачивать в сеть 80%. Переходим непосредственно к бонусам. Первый бонус это fast старт бонус. Бонус быстрого старта. Вы получаете 50% процентов с первой покупки нового клиента или партнера. Допустим, вы позвали Юрия. Юрий взял пробник, пакет Sample Pack. Это 25 CV. Соответственно, 50% от 25 CV вам мгновенно в кошелек упадет 12,5 долларов. Также 5 баллов пойдет в бинар. Вы позвали Светлану. Светлана взяла пакет Single Pack. Этот пакет дает 50 баллов. 50% от 50 баллов вы получите мгновенно на свой кошелек 25 долларов. Плюс 10 баллов пойдет в бинар. Пришел Александр и взял пакет лидер пак. Этот пакет дает 70 баллов, 50% от 70 баллов. Вы мгновенно получите 35 долларов на свой личный кошелек и 14 баллов дополнительно пойдет в бинар. Все повторные покупки, которые будут совершены этими людьми, полный объем баллов пойдет в бинар. Теперь я хочу вам рассказать о самом невероятном бонусе, который есть в компании. Это эксклюзив, такого нет нигде. Этот бонус самый крутой в индустрии. Этот бонус кардинально отличает нашу компанию от всех остальных. Этот бонус позволяет зарабатывать абсолютно всем людям, начиная от новичков, среднячков и заканчивая топ лидером Этот бонус, который будет поддерживать ваши структуры и давать деньги вашим людям. Он подразделяется на подвиды. Это схема 2 по 2, схема 3 по 3, схема 4 по 4, схема 5 по 5. Выполнили схему 2 по 2, получили 100 долларов. Выполнили схему 3 по 3, получили 300 долларов. Выполнили схему 4 по 4, получили 500 долларов. Выполнили схему 5 по 5, получили 700 долларов. Что же это за такие схемы? Вот смотрите, схема 2 по 2. Есть вы. Вы позвали двух личных партнеров, Светлану и Александра. Они также позвали каждый по 2 личных партнера. И у вас получается, есть два личника и у них у каждого два личника. Все взяли пакет на 90 долларов. За эту схему компания вам заплатит 100 долларов. Выполнить эту схему нужно за месяц. Это могут быть как новые люди, так это могут быть старые люди, так это может быть комбинация новых и старых людей. Здесь это ролик не играет. Следующая схема 3 по 3. Все то же самое, только у вас три личных партнера и у них у каждого по 3 личных партнера. Все взяли пакет на 90 долларов, компания вам заплатит 300 долларов. Следующая схема 4 по 4. У вас 4 личных партнера, все взяли пакет на 90 долларов, и у них у каждого 4 партнера, которые тоже взяли пакет на 90 долларов. Компания за данную схему вам заплатит 500 долларов. Следующая схема 5 на 5, все то же самое, только у вас 5 личных партнеров, и у них у каждого 5 личных партнеров, которые взяли пакет на 90 долларов. За данную схему компания вам заплатит 700 долларов. Таких бонусов нет ни в одной другой компании. Это тот бонус, который позволяет абсолютно быстро, с нуля, начать зарабатывать абсолютно любому человеку. Это, я еще раз говорю, эксклюзивный бонус. Этот бонус, который будет давать вашим партнерам деньги. Переходим к следующему бонусу. Это бинарный бонус. Вы получаете до 20% от баллов вашей меньшей ветки. Выплачивается каждую неделю. Этот бонус дифференцирован. Его... Процент выплаты зависит от вашего ранга в компании. Квалифицированный партнер получает до 10% по бинару. Сильвер до 12%, голд до 15%, платина до 18% и даймон до 20%. Средний показатель по отрасли это 10%. У нас 10% получает уже человек без ранга. Что такое бинар? Бинар от слова B2. То есть у вас есть две ветки, левая и правая. То есть левая очередь в магазин и правая очередь в магазин. Допустим у вас есть Юрий, Светлана и Александр. То есть Юрий с левой ветки находится, Светлана Александр у вас находится в правой ветке. Юрий также начинает звать в магазин людей. Позвал Юлию, Николая, Светлана, например, позвала Анатолия, Александр, Ину. И вот таким образом у вас начинает расти левая ветка и правая. Чтобы вам получать бинарный бонус, одно из важных условий, у вас должен быть один личный активный партнер слева и один личный активный партнер, справа и все покупки людей, независимо от того, вы пригласили этих людей, ваши это личные партнеры или это партнеры ваших партнеров или это партнеры их партнеров, все покупки происходящие как в левой, так и в правой ветке на любой глубине все баллы идут в ваш товарооборот из данного примера давайте рассмотрим в левой ветке у вас например 25 тысяч баллов в правой ветке 20 тысяч баллов платится до 20 процентов по меньшей ветке Берем 20 тысяч баллов, умножаем на 20%. Из данного примера вам компания заплатит 4 тысячи долларов. Причем баллы они не сгорают, они переносятся на новую неделю. То есть здесь 20 тысяч баллов ушло, здесь 20 тысяч баллов ушло, осталось 5 тысяч баллов. Вот эти 5 тысяч баллов они перенеслись на новую неделю. Это очень денежный бонус. Здесь кроются очень большие деньги, потому что, как я уже сказал, Балы идут со всех покупок, с любой глубины, с любых партнеров, с ваших партнеров, с партнеров ваших партнеров, с партнеров их партнеров. С абсолютно всех покупок идут баллы. Следующий бонус это спонсорский бонус. Вы получаете 20% от заработка по бинару ваших личных партнеров выплачивается каждую неделю. Допустим, юрий у вас заработал полторы тысячи долларов Светлана заработала три с половиной тысячи долларов александр заработал 800 долларов, сергей заработал 50 долларов галина заработала 200 долларов. вы получаете 20 вот от этих сумм из данного примера вы получите 1210 долларов. Следующий бонус это бонус поколения. Вы получаете 10% от заработка всех партнеров по бинару до четвертого поколения. Выплачивается каждую неделю. Что такое поколение? Поколение это что-то глобальное. Это много линий в глубину идет одно поколение. Это не просто первая, вторая, третья и четвертая линия. Это именно поколение. И в этом поколении, как я уже сказал, может быть уровней любое количество. Ранг Сильвер получаете 10 с двух поколений, с первого поколения со второго поколения со всех партнеров, которые входят в это поколение. Если у вас ранг голд, вы получаете 10 с трех поколений: первое поколение, второе поколение, третье поколение. Ранг платина и даймонд получаете 10 с четырех поколений: с первого поколения, со второго поколения, с третьего поколения, с четвертого поколения со всех партнеров, которые входят в эти поколения. Как происходит смена поколения? Вот, допустим, у вас идет одна ветка, и как только в этой ветке появляется партнер в ранге, сильвер, гол, платина, да, происходит смена поколения. Вот он появился, произошла смена поколения, идет дальше, появился новый партнер в ранге, снова произошла смена поколения. Вот таким вот образом. В этом бонусе также кроются очень большие деньги, здесь можно получать гигантские деньги. Теперь давайте рассмотрим э, на примере с цифрами. Допустим, партнеры первого поколения получили 20 тысяч долларов, партнеры второго поколения 30 тысяч долларов, партнеры третьего поколения 40 тысяч долларов, партнеры четвертого поколения 50 тысяч долларов. Если ваш ранг сильвер, то вы получите с двух поколений и из данного примера это будет 5 тысяч долларов. Если ваш ранг голд, вы получите 10 с трех поколений и из данного примера это будет 9 тысяч долларов. Если ваш ранг платина или даймонд вы получаете 10% с четырех поколений. И из данного примера это будет 14 тысяч долларов. Следующий бонус это глобальный бонус. Начиная с квалификации Diamond. Вы участвуете в еженедельном распределении 2% от всего товарооборота компании. Между всеми партнерами в квалификации Diamond. Допустим еженедельный товарооборот компании будет миллион баллов. 2% от миллиона баллов это 20 тысяч долларов. И вот эти 20 тысяч долларов. Дальше делятся между всеми партнерами, которые находятся в квалификации Diamond. Также выплачивается каждую неделю. Карьерная лестница BSB. Карьера очень простая, понятная. Без каких-либо подводных камней. То есть, смотрите, чтобы у вас был ранг Silver, вам достаточно иметь недельный объем 1000 баллов в меньшей ветке. Чтобы у вас был ранг золота, вам достаточно иметь недельный объем 2500 баллов в меньшей ветке. Для ранга Платина это 5000 баллов в меньшей ветке, для ранга Бриллиант это 7500 баллов в меньшей ветке. Теперь я вам хочу рассказать о самом главном, о системе, через которую мы строим этот бизнес. Эта система называется Академия Успех Вместе. Это система продвижения бизнеса в интернете. Каждый день есть минимум одна обучающая встреча онлайн в интернете. На этой встрече проходят презентации бизнеса, на этих встречах обучают вас ваших партнеров трудиться в социальных сетях рассказывают правила построения бизнеса, то есть дают все обучение которое позволит вам быстро начать зарабатывать в интернете все обучение проходит бесплатно и это очень важно с академией успех вместе вы получаете бизнес без бепик под ключ десятки тысяч людей изменили уже своей жизни благодаря академии успех вместе люди которые трудятся и применяют Академию Успех вместе, у них получается бизнес Бэпик строит легко, быстро и правильно. То есть вот Академия – это тот инструмент, который позволит вашему бизнесу просто вот так взлететь и развиваться на максимальных скоростях. Теперь какой мы можем подвести итог что я могу сказать в заключении? Компания BestBepic – это новая компания, которая только выходит на рынок, а все новое притягивает людей. Сейчас идет предстарт, регистрация, будет волна регистрации. Просто большое количество людей будут сюда приходить и регистрироваться. А все почему? Потому что у компании лучший маркетинг план на сегодняшний день. Компания выплачивает 80%, процентов. сеть такого нет нигде. И у компании есть эксклюзив, самый уникальный, самый прибыльный бонус, который называется бонус жизни, lifestyle бонус. Это тот бонус, который позволяет... Новичкам начать зарабатывать абсолютно с нуля. Зарабатывают ваши новички, зарабатывайте вы. Это тот бонус, который будет удерживать людей. Этот бонус позволит людям просто невероятно строить этот бизнес и получать в перспективе колоссальные деньги. У компании 5 эксклюзивных продуктов, которые закрывают все ниши. Это продукты, которые нужны людям. Эти продукты меняют жизни людей. И благодаря Академии Успех Вместе уже большое количество людей изменили свои своей жизни. Люди покупают машины, квартиры, путешествуют по миру, увольняются с работы. Поэтому вам сейчас остается только пройти регистрацию в компании, в Академии Успех Вместе, начать разбираться этот бизнес и строить этот бизнес вместе с нами. А как правильно его строить, мы вас научим. Действуйте! С вами был ваш друг Иван Вовк.